Здравия друзья, с вами на связи правовед Сибирь и сегодня с нами вместе, то есть с вами я, Залевский Денис и Эдуард Росич, наш знаменитый правовед, изобретатель, да, изобретатель документов и получается, что у нас сегодня такой созвон, и Эдуард э, согласился как бы, рассказать, да, поделиться своими результатами, которые он получил благодаря автоматизации. И э, расскажет свои э, значит, результаты, свои методы, то есть как он использовал то, э, то что дает автоматизация. И, э, ну, собственно говоря, как бы, к чему это привело. Ну вот, Эдуард, можно приступать, в принципе, Сейчас же главный человек, который Видно? Да, видно все. Могу только, а я буду еще один главный будет там небольшой георальный, там в георальный, там небольшой значит, там небольшой человек, там небольшой человек, там небольшой шестой ага. вот, будет У тебя нет вот скриншота, yeah. да, никакого? А, нет, что, а к сожалению, <соединяю> я не сделала, <соединяю> как а она да, была. опять же, да, по, по, что тут <соединяю> этих свойств, которые определить. <соединяю> Придется распределить нас, <соединяю> и, 50 и, и это при, при том, что, по-моему, дважды мы не знали, что это не что сказать, что мы что она все я разговариваю, на вебинар намажу, то есть я после этого мы как-то учимся И, соответственно, можно будет благодаря неделю, пока все-таки работают. В недели у нас полторы тысячи человек добавлено в жизнь. соответственно, все люди, которые сами сами, все там, потому что они Соответственно, соответственно, я просто, просто отправляю подпишек, потому что, -то что -то такая скорая Очень быстро закроем длинные меты если гораздо меньше, что то есть, в не соответственно, как это можно использовать? можно использовать для тех экономических задач, задач, которые вы хотите решить. То, то есть друзья, это тот ресурс, ресурс ваш личный ресурс, который, который ресурс, можно ресурс, использовать для развития удобств структуры, системы, которые вы хотите продвигать в сети. То есть это ресурс, который вы вы напомните, вы если, допустим, началось начал рассылать, как еще вещи, все было все надежды, надежды времена, и, и пока для, для, для возможно, возможность по соответственно, вот я что нужно сделать. Для вот для... это было раз, раз, раз, раз. если сейчас подальше, не могу что-то же я не на 1 января, 2-е, соответственно, все эти до сих пор на сегодняшний день не дают воду, люди приходят. Будет. То же, же самое я сделал в скайпе, то же, же самое, на базе, как я ну, хотел, чтобы по максимуму не нарушать эти правила этих сетевых систем, а, чтобы не поменяли, нигде хотят не поменять покупку безделья, но Детям, до, до сих пор идут только, то есть, уже больше не месяца провозили детали. Люди обращаются, продаются, зарегистируются, за как что, процент, и что почем, и в результате мы видим, допустим, структуру, а которая, да, допустим, у меня на, сегодня на сегодняшний день. Лежит такой же хотят уже заряда 60 человек. Вот, Примерно да, так, так всегда выглядит. Ну, В принципе, я больше сейчас доволен всеми. Ну, у меня вот да. тоже, как бы, да, добавлю, к слову. Я не делал тоже скриншотов. А, у меня за прошлый месяц вот за январь э, всего неделю работал робот потому как тоже там э, у меня была заморозка потом пароль не подходил там и так далее мне приходилось менять пароль ну и в общем как бы у нас там еще были другие дела как бы я сильно ну, не уделял этому внимания и вот за эту неделю также мне <coughs> э, что-то ну, 500 чем-то друзей как раз вот ну, 500 600 этого так вот добавилось ну, средняя статистика получается, что это порядка ста человек, она тут подготовки, что она предвидела наводящего, за себя имитирует деятельность человека, то есть где-то она ставит клас, где-то лайки, где-то еще что-то делают, там по фотографиям и все приглашение в к себе. Да, у него там есть расписание. То есть вот Игорь показывал на там ролике, да? ну то есть настройки робота и там видно то есть что он там каждые 10 минут например ставит лайк э, смотрит видео там фотографии гуляет по сети ну как бы задания у него такие и добавляет ну, ну. вот этот вот результат э, меньше чем за месяц только меня приглашают в группу, я все еще никак не могу отработать то есть приглашать в группу можно в группу заходить соответственно и в этих группах оставлять свои комментарии не слишком много, раз по 10, можно, я думаю, 10 групп закидывать, ничего а страшного криминального не будет, вот, но э, раньше я просто выдавал, отменял приглашения, где-то групп 30, а так всего примерно за месяц около сотни групп приглашений, только в к кому-то вступало, поэтому можно, вот, допустим, 6 тысяч человек, почему-то не зайти и не оставится предложение по, э, любое, в, этом, в этом предложении по, ну, ОС, это коммерческое предложение, которое вы хотите реализовать, нельзя не это по, по призм. поэтому перспективное направление всех кто развивает что-либо в сети рекомендую использовать автоматизацию для увеличения количества друзей, подписчиков с тем, чтобы вам легче было легче реализовать свои идею в сети Ну вот Эдуард, скажи, просто смотри вот ты показал, да, что у тебя друзей куча добавилась, ты им там рассылал сообщения и так далее скажи, какая была вот именно ну как сказать, процент ответов, да, то есть были ли такие сообщения, что люди тебе в ответ отправляли там адреса кошельков, ты им скидывал монету, активировал их и так далее? Ну, то есть... А... Да, -пал -пал, я же говорю, отклик идет чуть до сих пор. пор. Угу. Вот, по первому, как только я раскинул, я вот каждый день приходил от 3 до 5 человек, где люди просто мне скидывают информацию о активации кошелька. И, а, то есть У меня каждый день по работе проходит. В каждый день по работе до 3-5 человек... Uh, uh, все все тело двигается. Кроме того, что, что структура уже вышла на, на такой ну, уровень, что день uh, 20, человек просто структура растет самостоятельно. самостоятельно. То есть, вот так, все эти действия, которые, которые я, в, я, ну, в технических других генераторах и в, в, это вот это вот, вот, вот, как бы, в на сегодняшний день и используется. Поэтому, они в любом случае, я вам скажу, что вам это это просто когда берешься традицию, Это вот в когда все Когда мы с взял страницу в свою руку, там не застаток друзей, там в одноклассе, и по шагам То есть, если вы систематически делаете одновременные просто приглашал друзей сколько возможно, то приглашать ВК, вот и, вот, и соответственно, соответственно, ту ту плану, корма, есть 3 есть, месяца, минимум у вас учатся первого продажа. А здесь, а здесь просто уникальная какая-то. Какая не надо, ничего больше всего, просто рекламируют то, занимаешься среди них. соответственно, происходит практически без То есть, у меня в квотике продажа, из пошел на следующие 6 тут плюс в том что например ты спишь да робот у тебя работает на страничке добавляет друзей <coughs> и так далее тебе потом просто приходит ну просыпаешься и обрабатываешь эти сообщения вот и все. Тут еще вот, смотри, Дуарта, можешь показать, как у тебя наполнена страничка, потому что еще многие люди спрашивают, то есть интересуются, да, как наполнить свою страницу, то есть. Не не можешь, расскажи. Что, да, страница есть. Свой дизайн. Задействовано оптический призм. А какая потом вот эта да, интересная да, тема? Так да, это уже зато да, да, да, да, написал. Идут вот, а мои консультации. Нераздо вот надо как-то чистить то, и то, что не, не особо, особо сильно относится к вам. То есть, естественные схемы. Вот, Пробирай к упражнению, когда раз опять призм идет. То есть, то есть чтобы э -э было, было человеку интересно, интересно э -э на вашей странице, странице походить, и раз опять, раз опять призм. То, то есть, и, и вот так периодически все это дело в Ну, как бы я особо сильно не стараюсь, чтобы так, чтобы так. А нам само собой получать. Если есть какие-то то все если интересно, интересно, то, то сразу же на дело захочу, я идти в группу, и все эти все все информации общественная информация плана, и как это двигается в этой все, все, это на первой первой соответственно, соответственно, все, все кто, кто к... К... на страницу, посмотрит, как или со в области и а, Давай сразу вот пока здесь находимся в группе. Покажи, сколько у тебя человек в группе находится. Я к чему это говорю, что в ближайшее время, то есть в настройках робота есть такая функция, что он может непосредственно приглашать именно людей в вашу группу. В скором времени мы это запустим, и наглядно, да, чтобы это вот у нас отразилось в этом видео, да, вот мы сейчас видим сколько друзей, участников у Эдуарда в группе находится, и посмотрим, например, на это дело там через месяц или через два, да? сколько вы у, у Дуарта да, да, можно, можно провести перед Я хочу чтобы что группу я имею группу, вывисел, он он специально, специально, то есть вот чтобы чтобы пригласить, пригласить в группу нажимаешь главный. участники, э, рассказать друзьям и последовательно набираешь всех друзей по списку. Ну если ты сам будешь приглашать, вот участники нажимаешь. Не Не такого, чтобы все, всех. Потому, нет. нет такой нет. Но это я этого не делал, делал, то есть тоже что, что в в личных друзьях, друзья, это предложение как-то как новогодних скайп и в то 5, через, через проходили. То есть, именно на неконалную как я сейчас разговариваю, я не использую, поэтому можно добавить с этой операцией, которая группу, посмотрим, как это так, все будет да, заодно, мы сейчас, сейчас зафиксировали с 2013 человек. Ну, вот посмотрим, сколько, сколько будет исключено, если да, у нас на какое число в статях. <къех> Третье 308. уже на сутки. <къех> а вот я третью, угу. Ну, вот это можно будет через неделю, или здесь посмотрели. Ну, как мы только включим на роботах функцию добавления в группы, начнем и пользоваться то как бы мы также по этому поводу запишем видео у нас будет как бы временные отметки будут и посмотрим как бы к чему это приведет то есть уже будет у нас результат показан еще как бы ну вот смотри да то есть у тебя получается на страничке смешанные темы то есть призм правовед проведы там да то есть ну различная информация находится да. Как бы вот у меня на страничке то же самое. То есть у меня как происходит наполнение страницы? Я загрузил, например, ролик в YouTube, я этим роликом поделился у себя на странице. То есть, если там что-то важное, да, я закрепил запись. Ну, на какое-то время. Если я где-то увидел там на YouTube, например, там чужой ролик, да, который э, важен, я также поделился этим роликом в своей соцсети. То есть у меня.. Э, наполняется соцсеть а, также разными материалами то есть у меня там призм правовед и тайга и таксфон и в общем все что чем мы занимаемся там какие-то там ну по развитию материала и так далее <coughs> потому что ну к чему я это говорю потому что многие наши участники автоматизации спрашивают как наполнить группу страничку и как ее следует наполнять, то есть наполнять ее тематическое дело, да, например, там, посвящать ее целиком там, призм, да? либо если человек занимается изготовлением мебели, да, то, ну, он решает продвигать этот свой проект, да, бизнес двигать, то именно, чтобы там все было по мебели, то есть вот такие вопросы, но тут как бы однозначного четкого ответа нет, а тут как бы решать вам, да, как, как вам удобнее, как вы считаете правильным, так и делаете ну как бы я делаю так как я считаю правильным и у меня содержится также как у эдуарда различная информация на странице ну страны не догадываются уличная и те кто приходит по каким-то регламам спрашивают об этом на, на, на, на странице то они ищут на ту информацию которая была указана в рекламе. Рекламе. если это будет пропреди значит они будут искать пропреди если пропреди значит соответственно можно, конечно, сделать чисто специализированную тему, соответственно, под по ней выстроить сайт, под нее выстроить, по выстроить YouTube канал, и чисто специализированную двигать эту тему индивидуально. Для, я думаю, вызов будет и гораздо больше, чем мы в силу, в силу того, что снимаемся разносторонним мешать, поэтому у нас происходит все. все. То, То есть, есть это как публистическая развлекательная, развлекательная информационная, информационная, информационная ресурс такой, где человек может для себя какие-то полезные информации, как в, том черпнуть, в том числе и, и ту, которую мы двигаем. Потому что, что тот, кто зашел на мою страницу, в первую в коллектор, соответственно, его интересует в первую очередь вот эта информация. Но а а а те, кто, кто приходит на мою жизнь, страницу по моим рассылкам, именно, именно в призмам, соответственно, будут заходить сюда. Потому что в первую очередь, у там ссылка по другую группу, и больше человек, именно из этой группы, которые могут зайти, как она старается посмотреть дополнительную информацию как говорит, на этот момент, как говорит, на этот момент, на этот момент, как говорит, на вот момент, на этот момент, как говорит, как бы пришли, они момент, на вот этот момент, который этот в как на вот а, акт, кстати, я, я хотел, хотел посмотреть, посмотреть вот сейчас, если мы идем раздел, раздел «Друзья», допустим, в заявки «Друзья». А, всего всего исходящих 486, 486 заявок, однозначно, я их не дейдировал. То есть, то это, 10. по всей видимости, 10. работа робота. Угу. Он правильно всем рассылает, друзья, друзья, друзья в заявки. Не все принимают просто. Да, те, кто уходит, они автоматически соглашаются и сразу добавляются «Друзья». А это входящий, получается… А вот исходящие. Вот, то, то есть, вот они, вот они, вот соответственно вот они, вот они, вот они, вот они, вот они, вот они, вот они, вот они, кто они, вот добавился. вот друзья, соответственно, надо сейчас они, вот они, вот они, вот друзья, как, допустим, Ну, все правильно ты говорил. Коня меня просто почему-то а все все получается. А получается, не видишь сорок там малые друзья друзья друзья друзья друзья друзья друзья друзья друзья друзья друзья друзья друзья друзья друзья друзья Вот друзья друзья друзья почему друзья друзья друзья друзья друзья то друзья друзья друзья друзья друзья друзья друзья друзья друзья друзья друзья Правильно? Да. Вот, ты видишь, все, если да, если что друзья выходит, друзья выходит, друзья выходит, друзья друзья друзья друзья а, ну а ты попробуй Теперь нажать, давай, друзья. А, нет. Три раза. Друзья, поможет. Три раза. Три раза. Немного Видишь, получается, что 56 человек не как сидит. А, я вот так не, не знал, кто сейчас определили. Ну, видать, не, а видать, не в этом меню. Нам нужно заставить разобраться, чтобы всех определить подписчики, чтобы Потому, что, что, что, что, так, так, а ну, в общем, так, так. Так. мы пробежались как бы, да, коротко по основным моментам. То есть тебя все устраивает? Довольно Конверсия идет. Поэтому то есть мы периодически э, связываемся со всеми участниками автоматизации, кто готов поделиться своими успехами, э, с, то есть своими наработками, да, какими-то для других людей, для того, чтобы показать вам, как это работает. То есть для тех, кто еще не в курсе, либо ну, видел, да, что-то слышал, но не знает, как бы результата до да, который получается вот для этого мы записываем такие видео чтобы вы могли убедиться то есть на примере наших соратников кто уже использует автоматизацию что из этого получается в итоге ну в общем благодарю тебя за твой отзыв благодарим начинания. всех за внимание до новых встреч да, все равно